Летом дурацкий, вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку, там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа, мы скоро будем.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 Я тебе рассказывала, от чего мама умерла. Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда ещ жестче был. Придет со службы сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадало. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. А мы все, все в лучшем виде, Артем. А это с нами. Садись ко мне, подружка. Артём, Что? садись скорее. Да, не Что я пропустил? И их удивительный танец. А вот не бойся, ещё увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и четыре тысячи километров позади. Нам через многое пришлось пройти.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 И с этого дня клянусь любить тебя, и, и с этого дня и брать в тебя и в горе, в горе, и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, и до тех пор, и пока и смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето! Будьте счастливы и… Горько! Горько! Горько! Горько! Горько! Горько! Горько! Горько! Держите, держите. Что случилось? Что с моим радиом? Кажи так. Катя, ну сделайте что-нибудь. Не толпитесь, ей нет. воздух нужен. Ох. Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Емантау, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь Мога верить этой, этой твари? Да. Мы же с пустыни только, а песок он же как наш даг. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Все нормально, Артем. Иди.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 Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не но любят. Но мне тоже кажется, что если бы это был газ, такие бы плохо сказывался. Совершенно сразу стало. верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще, впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь, но что случилось?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 Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю маминой записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Радян хоть на край света. А в Новосибирск, ну, тысячи две будет.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 А пока идемте ко всем. Успокойтесь, парень. Ну, что постановил консилиум?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 Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так место себе не нахожу. в Такой день испортила. Ай, да перестань ты. Все нормально. Накрутилась. Зачем ты этого съемомтала? Думаю, это все же... Мне трудно назвать себя религиозным человеком. Но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Очень-очень, я бы сказал. А воздух какой. Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышу. Таким недельку подышать не только они вылечатся. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мы таем. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так. Надо на Аврору сообщить, что в главной ветке на бес шли. Аврора это передовой дозор. Как слышите, прием! темпе до дамбы все проверяем и сигналим нашим что приезжали а то посмотри какая красотища хочется всем показать скажи смотри вон церковь какая живописная <Слышко> <Слышко> Ах, ага, отлично. Ребята поймали твоего друга. Но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупости не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Так, затянули, суки, я уже рук не чувствую. А, погроб жизни помнить буду. Я не видать. Меня эти козлы лесные. Волкам оставили, сука. А, сука, бля. Попалка как лошара. Пора на берег идти, брат. Ты, а ну стоять! Это территория берегового братства! Зайдешь, и мы с тобой Ха поиграем! И ты сдохнешь тысячи чертей! <связываешь> да! Так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали. Хватит с нас! А, -а, -а застал! <связываешь> топай!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 Слушай, я у тебя давно спросить хотел, все эти ваши пиратские штуки мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали.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 не знаю <говор> Оно крепкое, перекати поле это За мяч сойдет Ага, -а -а -а. <сёк> сейчас, конечно Бля, что Ты что так просто не отмертишься Закинул мяч в реку, делай новый Две недели уже возишься а -а -а -а. Ты сделай, Что ты? Шить только осталось Просто я сейчас, начинаю. А штука эта круглая и сама катается <сёк> Ну вот, смотри а -а -а. Чего <сёк> ты, <как сёк> Идем по столбам развесили! Пионеры сейчас в оба глядят! Да мало ли, вон в деревне этих сволочей ребята видели уже! Да? Тиховые! Мы в засаде или где! Придут, не придут! Придут на столб! Не придут, но повезло им, значит! И хватит! Ладно! Это кто там-то... Что-то шучу такое, что там выжил Ну-ка! Ну-ка! Будение! Будение! Будение! Вон Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Будение! Ребята, вон там в проходе. Что-то есть или мне кажется... Ребзя! Вот тебе, сволочь! Бежим! Что Пристройте! Алеша, ответьте.